Это еще одно неожиданное прохождение у Вегаса Шоу. Всем hello, мои friends, с вами Вегас. Да? А какой Вегас? Шоу. И сегодня мы еще будем проходить еще одну мою любимую серию видеоигр по названием Return to Castle Wolfenstein. Я буду проходить, конечно, не все части. Пройду мои самые любимые, так сказать, те, которые мне больше всего понравились. И начнем мы с самой, так сказать, первой каноничной части. И кто-нибудь из вас играл в эту игру? Так, сразу спрошу. Э, решил ее пройти, потому что мне тут советовали. Как бы, даже Рус Александр Геймс спрашивал однажды, будешь ли проходить серию Вольфенштейна? Вольфенштейна. И сейчас вот я подумал, что нужно снять. Так. Мы будем пропускать все загрузки. Я точнее, вырезать. Начало игры, помню. Я прошел в, в прошлом году эту игру только впервые, представляете? В прошлом году нафиг прошел я Только. Так долго тяну время. Я... я снова буду все рассказывать по ходу прохождения. Игра сделана на движке e Тэч третий. Есть какие-нибудь новости? Да, сэр, мы только что получили зашифрованное сообщение от Кеслера, нашего человека из Крайзо. И? Оба агента были схвачены. Лицевая анимация хорошо. В замке Сделано. Черт, совещание, Джек. Ну там два, два агента было схвачено и, до, и доставлено в замок Вольфенштейн. Если что. что ж, теперь разберемся совсем поподробнее. Что мы упустили? Вот то, что мы знаем. Это замок Вольфенштейн, находящийся в горах на севере Германии. Собственность Гивлера. Мы давно знали о существовании замка но Мы только недавно получили сведения от наших агентов из немецкого сопротивления. Я там был. Что там в этом замке. Не спрашивайте, каким образом. В а хотите знать? СС. В игре, естественно, был. Из людей с среднего и занимавшимися ранее оккультизмом и паранормальными явлениями. По главе стоит вот эта женщина. Эльга фон Булоу. Наш человек в Храйзой из одной деревни Нижер. Жируха. Компания. Типичная школьная повариха. И другие члены дивизии были недавно доставлены туда. Человек с моноклем от великой трассы. Узнаете? Известный как голова смерти. Яркий, но жестокий ученый, возглавляющий отдел особых проектов Гиммлера. Особых проектов? Это как <связь> капитан <связь> Прайс. Выглядит. Мы знаем, что он занимается разработками различного нового оружия, включая исследования ракет. Ходят слухи, что там ведутся сверхсекретные разработки химического и биологического оружия. А еще это мистического. Интересно. Я тоже кое-что знаю. Я тоже Но в этом совещании участвую. Знаем, это связано с масштабными археологическими раскопками около замка Больфенштейн. Итак, новое вооружение, ракеты, химические и биологические исследования, а теперь и оккультизм. Всё это ни о чем не говорит. Поэтому мы послали туда наших парней. Но не схвачены. Вот сверху мы главный герой. <coughs> Биджей Бласковиц. Jack, что мы можем сделать? Мы можем послать спасательную группу. Или? Или ждать и надеяться, что они выберутся сами. <пух> серьезно? Сам. Что ж, я думаю, нам лучше подождать. Вы серьезно? Вы серьезно? А если бы нас там не убили, допустим, вы сколько как бы ждали до кончания войны нафиг? А учитывая, что война закончится в сторону фашистов, это вам такой спойлер скажу, то будет все плохо. Ух там, Челика пытают, Наш, нашего напарника. Давайте я в катсценах буду немножко молчать. Входите, сержант. Входите. Потому что их тут мало. Вон, смотрите, жалкие фашисты. Наш напарник, он погиб. Приведите другого. С этим почти закончим. Я воль. Будет сделано, по-моему, переводится. Ахтунг, осторожно. Ну что ж, попробуем еще раз. На кого вы работаете? А он еще живой. А Выглядел как мертвый. Эх. Какие уроддуливые фашисты. Как мне нравится их убивать. Надеюсь, вам тоже. Вы в какие части Вольфенштейна играли, мои дорогие подписчики, мне хочется узнать. Я вам тоже все буду рассказывать. В вот этом в нашу камеру зашел. Такой вверх смотрит, но нас не видит. Вот и все. Эх. Вот такие тупорывые фрицы. Мы тут... Ой, я этого не хотел. Представим, что это фашист пристрелил у скелета. Так, как приседать? Вот так. Тут можно делать быстрое сохранение на F5, естественно. Потому что игра сделана на движке. It's 3. Как квейковский движок квейка 3. Тут жуткие звуки, конечно, доносятся. Нужно еще исследовать локации, потому что тут полно всяких тайников у нас. Всяких интересных спрятано. Я прохожу на среднем уровне сложности, как вы могли заметить. Еще. Да, да, да, да, че да. да, что да, да, конечно. Кстати, тут как-то. Приведи другого и возьми это состав. <соценно> <соценно> что взять? Все. Так. О, да, я забыл, что можно тут смотреть записки, но читать я их не буду. Эх, помянем напарника, он все умер. Присофф, тупый респект ему. А мы даже не знали его имени. Так, нужно немножко привыкнуть к этой игре, а то я чуть-чуть отвык. Я вот сейчас Half-Life Source прохожу, и поэтому... Э, как бы... Чуть-чуть непривычно играть в Вульф. Да-да, у меня вот... Тут есть подобие стелса. У меня... Это... Однажды Рус Александр Геймс спрашивал, буду ли я проходить серию Вольфенштейна. И вот, как видите, начал. Ну так, сначала я и для себя сыграл. Э, какого черта? А как меня спалили? Ч за хрень? Это можно уничтожать. Вообще, моей первой игрой в Wolfenstein, причем официальной, это была Лего Вольф 3D. Можете загуглить и посмотреть, как она выглядит. <laughs> это просто, по сути, э, как сказать, ремейк... Ой, фу, не ремейк, а... Wolfenstein 3D, перенесенная на... Так, это мы выключ... А, вот что можно сделать. Я просто решил вам показать ходить. Лего Вольф 3D это просто Вольфенштейн <laughs> 3D, но в стиле Лего. Это вообще моя самая первая Лего игра, в которую я играл. Я просто хочу потрогать двери. Вот. Потом играл в Вольфенштейн 2009 -го года. Вообще, мы видели геймплей вот этой части Return to Castle. Потому что я помню, там было два кольта. Там мы стреляли с пулемета в замке. И там... Но скачали Wolfenstein 2009 -го года. Я его проходил раза 5, что ли, или 4. Ну, короче, офигенная игруха. Я обязательно тоже ее пройду для канала следующей частью. Потом, в 2014 году мы увидели это... А, в принципе, можно и не уничтожать это все. Ничего тебе это не даст. Вот я бы с радостью вот это уничтожил, но... О! Можно! Прикольно! То чувство, когда в современных играх... Плохая разрушаемость Вот, я дальше проходил э, Этот Вольфхенштейн Нью Ордер Тоже, раза 4 Проходил, за каждого, за Фергюса И Как там Забыл, как звали еще одного напарника Уайт как-то, или, или Как его там вот Одного помню, это Фергюс А вот второго забыл ну чё, тут нас спалили, потому что... Потому что это было по скрипту явно, по стелсу не пройти, не успеть его ножиком зарезать. Ножиком, хрен ножиком нашим. О! Дверью балуемся. Что, что в первый раз прошел на среднем уровне, слушайте, что на ютубе пройду на среднем. В принципе, ничего страшного и не будет. Вот. Я, кстати, скажу интересный факт, в LEGO Wolf 3D там использовались звуки из этой части игры. Вот когда вот пока я проходил, сейчас, пред 0 Wolfenstein в предыдущем году, то ну, знакомые звуки были убивания фашистов и прочее. Так, а 0 а этот фриц упал? У него, по-моему, просто винтовка была. Там. Говно, а не флаг, если честно. Согласны? Согласны. Вот, я обожаю убивать фашистов, потому что это не люди. Это не люди, поэтому они это заслуживают. О, бинокль. Так, а где? О, мы тревогу выключили, да? Тут можно выключать, выключать тревогу. Так, подождите. Надо вот того гада убить. Ничего он не убивается, что за разброс нахрен. Причем он в меня попадает. Что-то я забыл, куда идти, потому что путей тут много. Но если я пойду сюда, я, наверное, уже не вернусь, хотя не знаю. Нужно вспоминать, вспоминать, да. Первые уровни не такие большие, а вот потом уже будут уровни линейные. Но там, когда к выходу будем подходить, там будет описано, что там выход впереди. И вообще, игруха может кому-то напомнить первую Call of Duty, или Unit Offensive, или Alita South и Medal of Honor, потому что все игры эти сделаны на It Touch 3, и они, ну, реально во многом похожи. То, что, что тут, что там, убиваем фашистов, и... Ну, короче, вы поняли меня. Я скажу, что Return to Castle Wolfenstein лучшая из всех этих игр представленных я блин ну рад что прохожу ее сейчас на канале пусть будет пройти иначе почему бы и нет я, в принципе ее оставлял себе на компе как прошел о мы пришли с параллельного пути с запасного входа все ясно тогда идем путь у нас один известный остался я не помню, а Лойни меня спрашивал про то, чтобы я прошел эту серию игр или нет. По-моему, тоже спрашивал, ну. Или он разочаровывался, что я типа отказался это проходить. Я помню, как говорю, что не буду проходить. Но, как видите, изменил свое мнение. А! Тут еще быстрый бег есть. Блин, круто, я забыл! На Shift нажимаешь и быстро бежишь Я, если честно, думал изначально, что это полоска ХП А полоска ХП у меня справа 38 Представляете, как мне тут быстро вынесли Здоровье Вот, я не договорил Дальше больше после Вольфштейна New Order Мне скачали Что? О, они снизу стреляют Вот же гады я проходил Wolfenstein 3D, но я для канала эту часть проходить не буду, потому что она слишком старая и навряд ли она кому-то будет интересна. А куда это? А, он умер? Как-то я его внезапно убил. А как он сюда забрался? Откуда он пришел? Хотя, ладно, плевать. Вот Вольфенштейн 3D проходил до конца и все. И по сути вот только в предыдущем году. Я прошел ретунту кассу в и Вольфенштейн The Outblood части. Все. Во-вторых, я и в Youngblood этот, феминистический, я играть вообще никогда в жизни не буду. Поэтому вот только вот пройдем эти все части, которые я играл, кроме Ульфенштейна 3D. А еще я не играл а, в дополнение к Ульфенштейну, Не играл. Оно называется, по-моему... Ой. Жаль, меч нельзя взять. Вот этот вот. С первого в Диссинити или плюс в Lost Missions как-то вот, как, как так. Я в него не играл, но знаю, какие там боссы будут. Потому что смотрел видео однажды. Нужно как-нибудь выкроить время и пройти его, потому что Игр... игра-то Игра шикарная. И вам тоже бы посоветовал поиграть в Wolfenstein, если кто-то не играл. Потому что все эти игры задали планку шутеров. О, прикольно. Эти игры одни из первых шутеров были. А еще а была такая игра, как Castle Wolfenstein и Bane Castle Wolfenstein. Это совсем игры старые на DOS, и там на игровых автоматах они были. Тут можно жрать и пополнять себе здоровье таким образом. Игра доказывает, что у нас тут еда восстанавливает здоровье. Нифига себе! Вау! Теперь это место подвигнуло уничтожать такие <смех> еще сильнее уничтожать эти говна плакаты. Круто. Ну сам Гитлер появлялся вот. Э, что это? Как это открыть? И вот еще. О, о, прикольно, тайничок. Ну, вот, я же говорил, надо исследовать локации. Ой, ой, ой, ой, ой. Блин, я заперт, друзья. Простите. И чё? Как мне выбраться? Как мне выбраться? Помогите нафиг. Чё за хрень? Наконец-то. Я уж испугался, что я застрял тут навсегда. Ну да, игра реально прям похожа На... На первой Call of Duty именно Medal of Honor, или это Сауты. Я уже сказал причину. В принципе, повторяться уже не буду. Сказал один раз и хватит. Интересно, смогу ли я с этой игрой набрать неплохой актив. Потому что я вот сейчас, по сути, все мейнстримные и хайповые игры прохожу. Half-Life, GTA. Да, Wolfenstein сейчас. Во, видите? За 14 минут прошли эту миссию. О, странник написал мне коммент. Замечательная игра. Эх, то чувство когда ну-ка когда ему лень смотреть вообще видосы всех сейчас обленился он у нас тремога, тремога. черт я уронил эту я нафиг уронил М -м этот плакат и меня спалили фашисты. а, -а, -а нифига себе что я там и активировал. А что, тревогу включили, но никто не идет. Значит, значит, я, значит, никому не сдался. Ой, тут можно брать стулья, короче. Знаете, я однажды взял стул, но выкинуть его не смог. Поэтому я такого делать не буду. О, там, там, же, там же хранилище. То чувство, когда тут можно наклоняться в, в обе стороны. Но стрелять нельзя. Ну, хотя бы за одну мелочь, спасибо. Блин, меня спалили, а так я бы мог прослушать диалог. Ну, я прослушал диалог, по сути. Потому что... Эх, потому что меня спалили. Из-за того, что я уронил доспехи. Какой позор Германии просто. Какой позор. До сих пор против нас они воюют. Хотите третьего раза? Да будет вам третий раз, если вы будете продолжать себя плохо вести, немцы поганые. Хотя там есть и много лю людей, которые вот против всего этого фашизма, против этой войны бесполезной. Ну, короче, что-то я немножко от, отстал от темы. Вот и сколько я знаю, Лони не играл только в две части. Это в New Order и The Old Blood. А Рус Александр естественно Ни в какие части не играл Он даже наверное сам написал Потому что Потому что он Просто Не играл в них Ой, мне кстати нравится Стрельба в этой игре вообще офигенно сделана Вольфенштейн и как шутер Просто шедевр Абсолютно все части нафиг. Даже Wolfenstein 3D до сих пор отлично проходится. Так, это нам это, по-моему, выход. Я, насколько помню. Ну немецкий язык не не знаю. Только парочка слов и все. Поэтому, если чё, не вините меня. Э -э я еще знаю, что Wolfenstein 2 стали у противников. Пистолеты у противников просто бесполезнейшие. Там биджея-бласковицу наносили всего. Это Всего одну. Од... Сносили от, одно ХП после выстрелов. Поэтому. Еще одна причина, почему. Такая маленькая причина, почему я не, не буду играть в это. Потому что играю, блин. Такое стало. Взяли, отрубили голову биджею и. Ну, я спойлеры даю. Просто, я думаю, все это видели в Ютубе, да? Биджей отрубили башку и потом прицепили ее на место. Хотя это вообще невозможно сделать в реальной жизни. Даже с будущими технологиями фашистов, этими футуристичными, это бы никак не получилось осуществить. Но игра, блин, превратилась в какой-то сюрреализм. И говно какое-то. Беременная нахрен женщина убивала Тучу фашистов А фашисты там вообще стали такими беспомощными в... Во второй части Что порой не понимаешь Как до сих пор они правят всей землей Ну короче говно полное Я в это играть не буду О, вот куда надо идти А то что-то по потерялся Ну а вот, это, вот эта часть Полный шедевр как и другие части. Вот все, все части вот. Ну я не знаю насчет этого, как там VR части, вот. Киберпивот, как-то так называется. Киберпилот, насколько я помню. Я в это даже не смотрел, тем более не играл. VR -а нету, и никогда не будет, не хочу. И я не. Стоп. Может мне кто-нибудь объяснить, зачем двое должны сторожить эти пыльные бутылки вина ну <смех> но вы потом это собственность третьего рейха со всеми этими обвинениями сыплющимися сверху майор не упустит такого шанса ты думаешь они не хватит всего одной бутылки? вы шутите? офис Рекс Маршалла ничего не пропускает блин пошел называется <смех> мне кажется ему вообще было по барабану он такой сонный ну, а чё? Чё, ра работу давать? Нам тоже дают всякую хреновую работу вот в охране. Типа идти тушить пожары. Вот у нас на возле территории завода был пожар. Ну, там трава горела и мусор. И вот, короче, потом... Я по такой пошел, мне дали Рю рюкзак пластиковый, в котором была... Вода. Ну, я не могу, не могу в стелс. Поэтому... Извините, что так получается. Блин, ну стрельба просто, просто топчик. О, они, они специально открыли мне проход. Ой, можно я снова открыть? Вот. Ну, нам, короче, тоже бесполезную хреновую работу дают. Типа, охранять парковку, там, и прочее. Ну, на то мы и охранники, чтобы все это сторожить. А то не знает нам, какую работу давать. Секретные документы, это Берлин, небось. Или черт его знает, это про типичная пропаганда, не надо такой смотреть. На такие флаги, на свастику тоже не надо смотреть. Кстати, слышал недавно новость, только в прошлом году. Ну, короче, там наконец-то это Что <связано> здесь происходит? Смерть происходит В Германии наконец-то выпустили Wolfenstein 3D без свастики. Ой, со, со свастика, точнее. Типа, и игра была зацензурена, а сейчас вот цензура пропала. Только сейчас, вот, только в предыдущем году это сделали. Представляете, как? Насколько плохо в Германии с цензурой. Там у них вообще все строго с цензурой, как и в Австралии. Потом все гонят на Россию, что у нас тут тоже все цензурное. Ой, назад я уже не вернусь. Нет, чуть-чуть вернусь, если по оттуда пойду. Так, я буду стараться все эти картины с чмошником разрубать. Поэтому традицию нарушать, нарушать не буду. Там, О, вот этот фрагмент я помню, когда смотрел. Еще перед тем, как скачать Больфольдштейн 2009. Но скачали как раз ее. Ой, а куда фашисты убежали? Убежали, гады? Успели? Блин. Я вместо этого разрушения... Ой. ой! Вау, а чё так мало ХП у меня? Нифига себе! Это... Надо пожрать. Хотя бы 10 единиц здоровья восстановили. что то я за ХП не слежу. Я все время обращаю внимание на эту зеленую полоску. А это шкала выносливости. Вон там, кстати, МП-40 летает, если вы не видели. На шкалу выносливости! постоянно смотрю и думаю, что это ХП у меня. Что-то даже про... Ну, блин, у меня тут прицел красным. Кстати, видите у меня какой огромный прицел. Это просто можно в настройках выставить его. Таким огромным сделать. Вот. И... Это... Оказывается.. На прицеле можно смотреть мою, ш... мою шкалу. Типа... Здоровье. Так, и чё? Все, я тут исследовал, что надо, куда дальше идти. Стрелочка сюда показывает, но я смотрю, тут ничего нету. Значит, надо идти обратно, по такой логике. МП-40 у нас... Ой, этот... МГ-42 у нас бесконечный. Хотя, если вспомнить, Пацифика... Фу, не буду это вспоминать. Ой, я же говорю. Надо назад, назад идти. Только вот откуда они пришли, это хрен знает... А, это те двое, которых я пропустил. Случайно. Уби убежали. Ну это, друзья, не расстраивайтесь, если кто-то не хотел видеть прохождение этой игры. Хотя, я думаю, таких людей не будет. Это. После э -э этой игры мы будем свергать корейскую революцию. Устраивать революцию против корейцев. Если что. Так, так. Не надо путаться. Вот так вам. Нет, не так. Еще раз. Во. Забыл, как, как эта пушка называется. Оп. эпично умер. Хотя, если честно, я скажу, что The Outblood и Return to Castle Wolfenstein, они это прям... Похожие друг на друга игры, во многом Что тут, что там будут там Всякие зомбари Что тут, что там тетки жирные Враги будут Так, это еще не все 25 минут это проходил что то не верится А, это, я понял Это Время вообще всей моей игры Тут просто уровни на Под э Разделены вот я, и вот я что скажу. О! Выносливость. Это у нас выносливость восстанавливает. Я, если честно, не знаю, что это такое. Но это, мне кажется, что бухло, к сожалению. О! У... Я что-то не замечал этого никогда. У меня в зеленой шкале появилась дополнительная желтая шкала. Прикольно. Прикольно, слушайте Вы вообще обращать внимание не будете на Те, кто сюда приходит Блин, такие пофигисты Ой, успел На тебе Ой, опять Вырубите это Блин, а кстати, а в этом В Medal of Honor, -то, алитос тоже Сперли, бесконечные фашисты, когда была включена сигнализация, это я помню. Блин, что-то по мне так урона неплохо идет. Я смотрю. Урон по мне неплохо идет. Так, это сигнализация. Кое мы не включаем. Это, это сломать можно. Да, я хочу что-то сначала ножом это зарезать, я сейчас вот. Все-таки не зря этого не стал делать. О, мы генератор включили, да. Ну круто. И мне самому... Я сам рад, что начал проходить эту великолепную игру. Мне она нравится. Мы, фунику... мы фуникулер, если что, вызвали этим рычагом сюда. И теперь я помню этот момент. Я, в принципе, чё, я все помню, потому что я же недавно игру проходил. Мы будем кататься посреди этих красивых гор. Сразу Pain Killer первая часть вспоминается, потому что там тоже были такие подобные горы. Чё, все, их убил. Но игрушка вполне легкая, если чё. Тоже. я не помню да я умирал на ней но это было всего пару раз вс пойдем сюда пока у нас э, тут э, ничего такого страшного сложного нету потому что тут все враги так я врагов на горизонте не вижу если что я туда вот смотрел просто так экран отпустил Так, надо сходить, все проверить. Вот я, если что, скажу, что мы, несмотря на то, что подбираем эти золотые слитки, они нам вообще ничего, ничего не дают. Их подбор. Просто тупо как коллекция. Вот, еще мы сделали кое-что. Так, слезь, пожалуйста. Ну, вы тоже, наверное, не ожидали увидеть прохождение этой игры на моем канале, потому что, как я уже говорил однажды, что, типа, не буду проходить там. А, как видите, начал проходить все-таки, потому что захотелось. Ну, а че? Почему бы и нет, почему бы и не пройти этот шедевр? Хорошая же игра, хорошая. Пусть будет на моем канале. Заодно те, кто в нее не играли, вы познакомитесь с ней. Вот. И не надо мне писать, чтобы я там прицел уменьшил. Мне нравится, с таким я и буду проходить. С ним удобно очень. Эх, то чувство, когда в старых играх делали быстрое сохранение, а в новых практически этого не делают. Вот что мешало в, в кауде после начиная со второй части, добавлять быстрое сохранение. Вау! Wow! А я вспомню, меня тут убивали как раз, стреляя в бочки. Убили один раз, я так испугался. Этого. Ахтунг нафиг. Будьте в курсе те, кто будут проходить, если будут проходить. Испугался нафиг. Блин. Куда идти? Что? Вон там, ходит, бродит. Смерть ищет, чувак. Сам себе в угол загнал. А, дверь не подается. Значит, надо, естественно, идти туда. Все уровни прям понятны. Я на них не заблуждался. Гейм дизайн хорош в игре. И меня это радует. И вас тоже будет радовать. Это факт, что я заблуждаться не буду. Вот ведь вот и все, хедшоты тут спокойно ставятся. Да, шикарная игра. Наверное, она вот она лучшая среди этих летосаутов. Да, Вульфленштайн как бы тоже. Одна из любимых серии игр, в которые... Станция, что происходит? Да, говорит лейтенант Друга. Ситуация под контролем. А, а американец? Мертв. Отлично, станция в деревне связь закончила. А, это... Это, это, это... Типа, мой союзник там, типа, так их обманул. Сейчас мы туда придем, посмотрим. Типа, обманул фашистов. И никто даже и не понял из фашистов. Вот фашисты-то тупые нафиг, да? Опять бинокль? А зачем мне второй бинокль? Для чего вот он мне нужен? Интересно. Не стреляй, я да знаю я, напарник. Войдем сейчас. Встретим мирных жителей. чем, мрачная тайна называется миссия? Смотрим к оценку. Холодно. А то вот у нас уже весна. Снег растаял. Обойдешься. Вонючий. Не свести денег не будет. Тут фашисты не моются две недели. Посмотрите, как их грязнули. А, чисто по стелсу. Никто не смотрит, кто заходит в комнаты постоянно. Они бы повернулись, бы увидели нас. Там еще фашистская эта музыка играет. Нацистская. Ну, плевать уже мне. Он не есть, но это мой дом. Вниз по ступенькам вы найдете черный вход в кафе. Вход в кафе. Так, у нас что? У нас эта обычная винтовка превратилась в снайперскую. В Доставайся торопиться. тут. Хоть склеп находится там. Удачи! Понятно. Вот. Я надеюсь, меня нормально слышно. Напишите, как со звуком в игре. Надеюсь, со звуком все хорошо. У нас обычная винтовка сейчас недоступна. У нас она превратилась в снайперскую. Кто там поет? Бухают. Бухают, значит. Ах ты бухой. Ах ты бухой фашист. Вот так тебе. Сам заткнись. Да? Да, конечно. Ой, это мужская... Играет. Ох, не убивайте меня. О, ну да, конечно, нас спалили. Эта деревня захвачена фашистами. Не убивать тебя, ну ладно, живи. Смотри, ж, не не зарежь меня ночью. А что я такой сказал? Сам, если честно, не понял. Зарежь меня ночью. Как-то само вырвалось, если честно. Ну, меня уже спалили тут, чё? Нету смысла прятаться. Так. Ай! Это музыка! Как она меня бесит просто. Я думаю, у вас тоже. А может, вас не бесит. Я даже не знаю, чё не поется, но она меня бесит. Лишь за то, что я создали нацисты. Фашисты, нацисты, у меня нету разницы. Все, все эти говно. И фашисты говно, и нацисты говно. Истребить их надо. За то, что они делают плохое человечеству. Блин, зачем я нафиг ушел с пулемета? Ну ладно, и так их перебьем. Патроны темпа 40 тут вообще на навалом будет. Самое распространенное оружие в игре <смех> Несмотря на то, что тут уровни Я Говорил, они Не запутанные, все равно тут Локации большие и надо будет Исследовать все места На наличие тайничков Там и прочего Вот мы отсюда вышли, если что Отсюда пришли, вот так вот и как-то мы вот пошли направо, посюда. А вот дом наш, этого нашего бойца. Он там раненый. А, тут все мы исследовали, да? Но вы не обращайте внимания, что я тут хожу, брожу. Людей разношу. Тут заперто. Понятно. Я буду исследовать все локации. Почему бы и нет? Вот чтобы все, все все знали, куда идти. А, мы посюда пришли. Понятно. Ну, пока я вот, когда для себя играл, я... боль, Ну, так, иногда запутывался. Чуть-чуть. Потому что... Блять! Вот, чувак, прости. Подожди, я его убил. Я думаю, это враг. Внутрь? Я тебе доверяю. Он похож на британца. Знаете Есть почему? Так, это... Уничтожим тоже. Зашел внутрь, сожрал еду. О май. Oh Я не против. Спасибо. Он те же патроны, что и Спасибо, чувак. За подарочек. красавчик должны идти, если нас обнаружат, нас застрелят. <с oak> Блин. Мне жалко, что я его убил. Вот так вот получилось. Так, секундомер надо поставить. Подождите секунду. Оп, поставил. Отлично. Идем дальше. Да, у этого оружия есть кое-что неприятное. А знаете, что это? Сейчас постреляем и покажу. Сейчас. Так, Идем сюда Только если уровень не закончится Я вам скажу сам Можно посюда прийти Мы постоянно открываем всякие ходы запасные Чтобы вернуться на начало там Уровня и подобное Я кстати знаете что еще проходил Вольфром. Это знаете что Пожалуйста чё? не убивайте меня Я ничего не сделала Что Кто там застрелил а, я слышу просто стрельбу. Вольфрам Гейм это, короче, по сути, фанатский рем ремейк, ну, или, может, ремастер. Первой главы из Wolfenstein а 3D я это тоже проходил на своем. Ну, не на своем канале, а так для себя проходил. Так, это. А, это я сюда пришел. Блин, если честно, немножко все равно запутано. Ну. Знаешь, они все же нашли это. Что? И, наверное, нашли? Я уже почти готов поверить во все это во что, что мне кажется это безумно и все же была права что ж она знала где копать нужно признать ты думаешь она права и насчет всего остального какого остального ну знаешь что возрождение мертвых ой за кого ты меня принимаешь за, за юнсар ой нет нет нет никого не было блин Во! видите там где Число патронов, там где 300 300, 300, 300 а... <глаз> Была шкала Которая заполнялась. Короче Это у нас Перегрев Да У этого оружия присутствует перегрев Вот такая вот досада Поэтому надо так прерывисто что ли стрелять Блин, куда я вообще пришел Много так путей тут и тут еще будут такие долговатые уровни. Ну, такие длинноватые. О! Прикольно. Стелс теперь будет заиграть у нас новыми красками. Это, это куда сейчас мы? А, понял. Это вода, блин. Ну, круто, круто, круто. Что могу сказать? Дела там пошли плохо. Да, я согласен, это ужасно. Это были наши люди, наши люди были закрыты с этими, этими тварями. Я знаю, я был. Там. А, а как надеть? Глушитель обратно. За Потом зайду в настройки управления, посмотрю. Мы должны были склеп. У нас не такие крики, такие ужасные крики. Ты не слышал их, а я их все еще слышу. И я не думаю, Псих. что всех стану слышать. Их. Да, я согласен, это ужасно. Мне нужно выбить. Ха-ха! Бухватит, понавреди твое здоровье. Есть такой мультик, который недавно только откопали в сети. Хотя он был еще из из изобретен. Ну, создан в Советском Союзе. Про Карлсона, ну если ч, у Синдука сынду можете его найти на его в в канале. Нердс. Посмотреть. Так что вот. Про сердце называется. И у Сундука самого насчет этого видео выходил конспирологический разбор мульта. Прикольно. Люблю конспирологию и все, что с ней связано, если что. Так, я вернулся назад, ну, чтобы посмотреть, что я еще пропустил. Вот мы же не ходили вот сюда, вот, да. Вот так вот. Тут мы были, там напарник наш. Который подарил нам, нам стен Во! Гениально, прям в бочку провалились. Блин, сюда надо было идти в первую очередь, потому что тут особо ничего интересного нету. Ну ладно. Видите, много тут всяких интересных путей в игру добавлено, чтобы мы все локации посещали, с вами осматривали. И это крайне круто, я такое одобряю. А что-то вот в современных играх мне локации изучать не очень-то нравится. В них, что ли, нету какой-то изюминки, что ли, разнообразия, или как это сказать. Ну, короче, не так интересно изучать локации, как в старых играх. В старых играх мне нравилось. Чё, куда мы еще не ходили с вами тут заперто блин ну ладно что вот как раз пройду эту игру потом пройду игру про восстание против корейцев которая ждет давным давно Войне про я же обещал весной пройти вот будет прохождение он даже это записку отправил на, прям на 1 апреля но она до меня не долетела Почта России же ее доставляет, естественно, она потерялась в глубинах почты. Так себе. Надо сохраняться, друзья, запомните. F5, F9. Если что-то пойдет не так, эти же нельзя сломать, нет, нельзя. Только дырки проделывать можно. А что, неплохой уровень, я скажу. Длинноватый. А это уже конец уровня будет И Со следующего выпуска будет у нас Очень интересный, Интересный момент Что отличает эту игру там, от Call of Duty От ä, Medal of Honor Нифига их там много а, Я забыл как прицеливаться Друзья простите пожалуйста На правую кнопку мыши вон, Это прыгает у меня Герой А как прицеливаться я забыл может, на среднюю кнопку мыши, но она у меня не работает. Хотя я как-то прицеливался, пока я игру проходил. Эх! Вот так вот пока. такое вот начало у нас. Пишите, как вам пока игра по первым впечатлениям. Напишите, пожалуйста. Ломаем, ломаем, ломаем, ломаем. Оба. Все, и прыгаем. Мы за застыли в воздухе. Ух, вот это аномалия из Сталкера. Уровень называется Мрачная Тайна. Посмотрите. Ух, какая жуть. Мы здесь как на бойне. Я знаю, эти твари повсюду. Ты про меня? Они? Вегас они Шоу. Не из России. Никто мне не Мой бог, ты слышал это? Как думаете, кто там да, такой? Лучше бы это было не так. Мы должны выбираться отсюда. Следуй за мной ко входу. <смех> не выберитесь, я вас убью. Ха-ха-ха. Ну, вы это все увидите в следующей серии. Что? Лестница. Она уничтожена. <смех> заперли нас здесь. <смех> вот предательство от фашистов. Приготовься. Они идут. Да, ну, приготовимся. Мы уже в следующей серии с вами. Всем огромное спасибо. Ну, сейчас вот посмотрим, что у нас тут. Ничего интересного. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.